Здравствуйте, уважаемые земляки. С вами снова я, Санава Буши, передатель «Разговоры политики». Сегодня у нас в гостях нам Сырвит Ишманжиев. Но у нас не нуждается в представлении. Не. Он неоднократно был у нас на интервью, неоднократно высказывался э, в области э, по политической ситуации ну, нашего региона. И сегодня я еще раз ну, по моей просьбе на МСЖ откликнулся дать интервью с целью того, что, поскольку у нас на сегодня очень острая политическая ситуация, и немножко я хотел бы услышать ваши комментарии, М. викторович Менда, мы, мы, мы сегодня не в прямом эфире, мы в записи, я думаю, то, что мы сегодня постараемся не затянуть да, наше интервью, как да. это обычно бывает, а, в рамках сорока... 30 минут уложиться. Ну, ну, у меня вот главный вопрос на сегодня. Я бы хотел бы, чтобы вы, вот для меня лично важно, как, какая, вот как вы видите ситуацию на сегодня в республике именно с подготовкой в, государственную, в выборы в Государственную Думу, с деятельностью межфракционной группы, вообще как общество реагирует. Вот ваш взгляд я бы хотел бы услышать по данным вопросу. Ну, сегодня ситуация, я думаю, многим понятна она тяжелая, на мой взгляд, в целом в республике. Да? Мы едва-едва вышли из зимы, э, э, кое-как, с большими потерями, о которых я еще говорил в июле, по-моему, на сессии, что процентов 70 кота мы потеряем. Я думаю, суммарно с тем недополученным приплодом мы, мы потеряли больше. Потому что я знаю, вот, например, фермера, который имел 700 голов овец, маток, а вышел с двумя стами всего лишь. По, по, по, по, понятно почему, но ну, тем не менее, конечно, это потери ну, невосполнимые, будем говорить, невосстановимые, очень сложно. Очень много трагедий в связи с этим. Фермеры лишают себя жизни даже в этой ситуации. И поэтому такая безрадостная весенняя картина на самом деле. И ситуация политическая в общественной жизни, она тяжелая, поскольку совершенно непонятна политика нашего руководства, она не декларируется, нет никакой программы уже который год, и их поступь не, непонятна для людей. Есть эпизодические какие-то действия, которые не системны, которые не складываются ни в какую такую понятную для всех схему или систему, вот. Поэтому все как-то вот так, обрывочно, как получится и кто во что гораст. Ситуация наверху очень сложная, там уже нет несколько зампредов, несколько министров, и в моем понимании, что даже нет и людей, претендующих на эти должности, а это говорит о многом, потому что всегда... В Калмыкии уж на бюджетные места, на управляющие позиции всегда было много претендентов. В этот раз я не, не наблюдаю такого. В связи с чем такое, что люди не хотят с работать? Я, я же говорю, обстановка наверху такая, что ну, нет желания. Видно, не создана рабочая обстановка, не создан тот климат, который позволяет людям объединиться, иметь общую цель, двигаться вперед и получать удовольствие от работы. Наверное, только такие причины могут быть. Ну, еще, с, я думаю, с, мое мнение тоже с, с, с кандидатурой главы нашего связано, поскольку на протяжении двух лет демонстрирует... Ну, не с кандидатурой, с кандидатурой, а с главой, что? которая уже работает третий С Главой с Батухасим, который на, на протяжении двух лет уже... Демонстрирует нет. вообще полное отсутствие. Конечно, вина кон в общем-то на голове, потому что он должен консолидировать общество. Никакой консолидации нет, я об этом говорил на Хурале. А мало того, есть у нас деятели типа Казачко, которые наоборот разрывают общество. И я в Хурале открыто об этом сказал, что... Анатолий Васильевич, вы, это вы во многом повинны в той общественно-политической обстановке, которая создана была в республике. Да? Ну, слушайте, можно а... про казачку мы отдельно просто поговорим. У меня подготовлен отдельный вопрос. Вот, Ой, кроме вот, вот вы говорите: нет не никакой программы, у нас же есть ИПР. Ну, ИПР это всего лишь маленькая часть индивидуальной mm -hmm. программы развития. Да? Mm -hmm. То есть на, на 10, сколько там, или на 5 миллиардов рублей да? э, миллиард погоду, но это всего ничего в масштабах республики. А, то есть, постоянно упоминать, и говорит... Что... И то, что те, те мероприятия, которые там обозначены, они я бы не сказал, что они отражают вот потребности республики напрямую на 100%. И проекты, которые замыслили, в, одно, в одной из них я частично участвовал, то есть создание агропромпарка, да, в кон, выдвигал концепцию, участвовал. И на сегодня как агропромпарк формируется и как он будет исполняться, он не отвечает ни требованиям современности и требованиям именно Калмыкии. Потому что ну что такое в агропромпарке появляются там, пельменные цеха. А, то есть на этапе только разработки агропромпарка уже появляются такие программы, да? Да, да ну на, вот это начало. И потом агропарк, он как в России, они сделали их как сказать, типовые, то есть делают просто место с созданной инфраструктурой, то есть есть вода, электричество, есть асфальтированные площадки, есть большие ангары, и все, это сдаются в аренду государством для предпринимателей, которые хотят развить свое направление какой-то да, предпринимательской деятельности. То есть это большие логистические центры, будем говорить которые потом просто пользуют люди определенного круга, властного, конечно, сдавая в аренду, получая какую-то э, прибыль. А агропарк, в моем понимании, э, он больше должен быть агротехнопарком, да, то есть в котором люди, э, любой человек бизнеса может приехать в этот парк и увидеть э, новые направления, их реализацию и использовать у себя. В бизнесе, у себя на хозяйстве. Но в основном это для нас, это должно быть сельское хозяйство. Да? Потому что в сельском хозяйстве очень много вопросов, которые э, не решены, не решаются годами и на перспективу тем более не, не продумываются и не решаются. Поэтому должны быть предложены те технологии, которые может применить фермер у себя. Практичность. Практичность. А? практичность да, практичная и практичный опыт, который действительно транслируется на всю республику. Ну, да. И дает эффект мультипликативный. Да? Да. То есть э, с, мы строим один объект, который является показателем для всех, он реализуется и получаем там 150 таких объектов. Mm -hmm. Эффект, конечно... Ну, площадка для развития. да? да, да. Развитие именно новых технологий. Новые технологии в сельском, хозяйстве. В сельском да. хозяйстве. Вот скажем, я там вот, к примеру да, сделал и вот продемонстрировал в в соцсетях гидропонику, да? То есть выращивание кормов на основе гидропоники. И ко мне уже заехало десятки фермеров, они звонят, узнают, просто пишут директ, пишут в фейсбуке, везде, как можно заехать, посмотреть, интересуются, приезжают, смотрят и уезжают с желанием у себя внедрить. Чтобы то есть, то есть, получать вот такие высокоценные опыта, корма да? на малой площади. То есть у меня 80 квадратов площадь дают корма в год там, 500 тонн. Угу. Что такое 500 тонн? Это при урожайности 30 центнеров с гектара, это порядка 100, там, 160 гектаров башни. Угу. А это всего лишь получается в комнате площади 80 квадратов. То есть вы этим демонстрируете то, что можете, вы готовы делиться опытом, да? Ну конечно. Чистыми И бизнесами. вот я Группам парк рассматривал именно с этой точки зрения, участвовал в его, как сказать, разработке. Но ну, сверху, я так понимаю, поступило как, как указание, указание, нам сыру не давать. А то есть ни вы денег, не ни проекта. Да, я не участвовал. Я участвовал в, в, в стадии представления концепции. То есть, кто как видит, как должен создаваться парк, Ну, меня отсекли. Сами понимаете, почему. Угу. Политика. А вот по ситуации с коронавирусом, какая вот уже у нас год более года ситуация, как вы прокомментируете? С коронавирусом? Ну, она такая же, я думаю, как и во всем мире. И это э, вот на самом деле мало зависит и от наших местных властей. Э, это какая-то глобальная такая... Операция мировая, потому что везде методы одни и те же. Да? То есть это изоляция населения, самоизоляция, когда люди загоняются в свои квартиры, в свои дома и жилища, везде ходят в масках, в транспорте, в общественных местах. То есть навязывается определенный образ поведения, при котором ну, на самом деле люди... Ну, ну, на мой, это моя точка зрения навязывается вакцинация. Вот. И наоборот, я думаю, что идет подрыв здоровья. Вместо того, чтобы гулять на улице, совершать прогулки на свежем воздухе, люди сидят в квартирах с семьями, ну, это все знают, одевают маски, которые никаким образом не защищают ни от вируса самого, ни от других инфекций и, и даже бактериальных инфекций. Поэтому я думаю, это вот какая-то акция, кем-то придуманная, и она нас насаждается. Везде, вы видите, ходят машины в Германии с громкоговорителями, они ходят в Элисте с громкоговорителем, то есть везде методы одни и те же. Сейчас запрещают там, перемещение без определенных документов о вакцинации или о результатах анализов крови свежих. И так далее. То есть вот эти ограничения по перемещению, я думаю, дальше это будет, будет уже Ну да, скоро общество разделится. Кто вакцинирован, а то не вакцинирован. Давайте поговорим о вашей деятельности на Народного Урале. Вот вы с 2018 года уже депутат Народного Хурала, и как вы да, вот сами бы прокомментировали на сегодня деятельность вашу и какие там, и как вы сами даете оценку вашей деятельности, деятельности других депутатов. Хотелось бы послушать вот Здесь интересный вопрос, поскольку э, уже прошло почти половина, половина срока. Половина срока, прошла его. Вот. Половина срока, не, она прошла реально, да, половина срока моего депутатства. И для, для многих с самого начала было непонятно. Даже мои друзья спрашивали, а что такое сумбурно? Ты от одного бросаешься к другому, выступаешь по разным темам, но вот не чувствуется, как всегда, системы в твоей работе. Да? И на сегодня я уже могу смело говорить о том, что система была мной задумана, она, она сегодня реализована. То есть система заключалась в чем? идя в народных, Во-первых, это была для меня площадка для выдвижения на должность главы. Ну, не состоялось это выдвижение, все знают. И, но, тем не менее, я продолжал деятельность в Народном Хурале именно вот системно. Она складывалась из каких-то отрывочных действий моих, может быть, даже не связанных между собой, но в результате, в целом, она сегодня вылилась вот в результат, который меня вот просто устраивает, даже, даже радует в каком-то плане. То есть, я зашел в Урал с тем, чтобы, первое, иметь как депутат трибуну, с которой я могу э, предлагать, делать предложения и критиковать. Значит, э, и первые мои еще при Орлове я поставил вопрос, э, написав письма, запросы в семь различных инстанций, которые были связаны с Эгипургским групповым водопроводом. Написал запросы, получил ответы, и эти ответы изложил в газете «Элистинский курьер». И плюс выступил, требовал, правда, выступления в хурале, но мне его не дали, как всегда. Ну, вначале это было сложно пробить, потому что вначале меня просто блокировали, как одиночку. И, э, но тем не менее, я не оставлял своего желания, настаивал. И тогда я еще заметил, что, сказал, что «Экибуульский водопровод работать не mm -hmm. будет». Все. Он построен таким образом, что никаким, никто не сможет его запустить. Если даже его запустит, то он проработает несколько дней, очень много будет аварий, очень много будет проблем с ним, и работать он не будет. Что на самом деле и произошло. И второе, я заявил, что нужно не менее тех же 5 миллиардов, для того, чтобы его довести до ума, и как вы видели, когда при приезде Мишустина комиссия отработала, она так и сказала, что нужно больше даже 5 миллиардов для того, чтобы этот водопровод запустить. И сегодня они просто выделили там на небольшую сумму для обоснования, экспертизы. Да, для экспертизы, для проведения. А тогда я требовал в своем депутатском запросе проведения экспертизы. Вот начинали мы с таких. Помните, вопрос я поднял по столетию калмыкии в том, что мы упускаем шанс получить реально серьезные деньги да, для серьезные. Калмыки. И Орлов это упустил, депутаты эти упустили, правительство проморгало и в результате мы столетия... А приводил я примеры, когда многие субъекты получили огромные деньги. И за 7, за 9, и за 8 лет... Вперед, начинали подготовку, получили постановление правительства России на, на эту тему. И получили большие деньги, проекты реализовали. Реализация реализации да. Ну, это так, к слову, да, так история. Но самое главное, вот я для чего это? Для того, чтобы люди понимали, что Хурал это площадка, где решаются основные вопросы всей республики. И я первое высветил, а кто такие у нас депутаты? Какие, какое участие они принимают в работе, э, вот, э, в общей думаю, работе думаю, республики. Да? Э, и все увидели, что большинство депутатов, это люди безголосые. Э, это люди, работающие на свои интересы. Они помалкивают, они молча поднимают руку. А когда становится очень стыдно, как скажем, вопрос там, по Штыгашеву, да? они, у них глаза всегда э, направлены в стол, а рука вверх. Им, конечно, стыдно голосовать по таким вещам, но тем не менее они это делают, переступив через собственный, вот действительно, стыд, через рамки общественного поведения, вот, через национальные чувства и голосуют таким образом. И люди это видят, поскольку мы ведем сегодня прямые эфиры, мы дали картинку изнутри. Сначала мы... Брали просто записи, делали из них ролики и народу демонстрировали по основным таким важным вопросам, как ведут себя депутаты. И мы показали. Почему, да почему депутаты наши вроде бы там тоже, ну, как сказать, достойные, да, в кавычках? Люди сидят, такие как герой Калмыкии, да, еще там. Я даже на сайте смотрел, они все у нас на какие-то заслуженные работники хозяйства, народного просвещения. Почему они себя ведут так? Взрослые мужики, скажем так. Ну вот как у как нас, нас сейчас в последние годы очень было, ну, всем как бы развесено, и все, у всех на это на устах все говорят, есть там воинское мужество, да? есть трудовые подвиги, а есть гражданские подвиги и гражданская позиция. Это разные вещи. То есть если человек на своей стезе там, работает, получил герой, отмечен высокими наградами, это одно. Но при этом он, к сожалению, боится высказать в обществе открыто свою там, гражданскую позицию. Она, которая обычно ну, не совпадает с позицией власти. Конечно, тут нужно другое мужество. И не случайно мой лозунг и мой девиз... При выборах в хурал и на главу звучало как «поделись мужеством». Мы имели в виду это вот гражданское мужество? Да, именно гражданское мужество, и каждый раз шаг за шагом мы от одного к другому это мужество вселялось, переходило, и на сегодня у нас очень много в этом плане героев, людей, которые имеют собственное мнение, которые могут публично его высказать. И Количество людей таких множится, и некоторые даже получают такой особый драйв от этого. Например, как Санал Лубушиев, или Макс Цеденов. Это же хорошо. На самом деле общество должно быть таким открытым, понятным, предсказуемым. Я вот до сих пор не могу понять. Ладно там молодые депутаты, которые... Может быть, дети чего-то не понимали, определенные перспективы они с прицелом да, быть ближе к классу. А когда вот люди, ну, ваша возможность, вам уже за 60, да, и они делают так, вот я не знаю, я, может быть, у будет 60, я еще пойму, да, но сейчас у них же растут дети, у них же растут внуки, а у нас, как бы, калмыки уже предки наши, они должны быть примером. Вот я вот это никак не могу не говорить. Ну значит просто вот нет, нет понимания на самом деле. Вот у взрослых людей нет понимания. А вообще как бы любой нормальный человек должен это видеть четко осознавать, что ответственность к тебе придет. Завтра ты будешь жалеть, когда завтра твой внук будет безголосым человеком, станет рабом. И любой человек, тот же там прокурор, тот же судья, я буду говорить о людях калмыцкой национальности, да? завтра он будет, сегодня он нас наказывает на митингах, сегодня он нам не дает высказать слово, сегодня нам наказывает административно или уголовно, а завтра его внук будет в таком положении. И... Он тогда будет смотреть на своего бесправного внука-раба и будет говорить, а что я наделал в свое время? Если бы я не поступал вот таким образом, не давил бы на нормальных, свободных людей, мой внук был бы тоже свободен. И это их всех ожидает. Этого они не избегут. Они нас только мучат. Поэтому это печально, на самом деле. Но что касается Хурала, я сказал, что люди увидели... Вот Поведение депутатов. И второе. Да, мы, люди увидели нашего спикера, который является не особо грамотным. Он, как выражается, тут вы грамотнее. Да? Вот, вот грамотнее его, к сожалению, мы не видим. И э, человек не, не особо культурный. Он выражается такими словами, там, э, за базар надо отвечать. Да. А при этом пытается сделать замечание другим депутатам. И при этом человек, который не особо чист, и человек, который занят только личными делами и личными проблемами, который 25, там, больше 25 лет в управлении республики и решает только свои задачи. Сегодня мы видим, как он ходит, буквально за руку с ним ходит господин... Как его было, такой бородатый депутат Сухинин. Сухинин. Это мы видели и 9 мая. Да? Казачков пытается всякими методами продвинуть его в председателя народного хурала. И вот те депутаты, которые за него проголосуют, вот им будет вечный стыд и вечный позор, если мы председателем народного хурала сделаем Сухинина. Угу. Вот этот будет окончательный тест на гражданскую позицию и сознательность наших депутатов. Это что касается, вот при таком, конечно, председателе, все вопросы, которые, и он националист Казачков, националист до корня волос крашенных своих. Поэтому он ненавидит нас. И все его действия направлены на ослабление Калмыкии, на лишение депутатов голоса, на продвижение законов, которые нужно принимать для Калмыкии, для того, чтобы она стала более или менее свободной, чтобы люди свободно мыслили, свободно поступали. Это тоже те законы, которые я предлагал с самого начала. Закон о снижении, закон, закон о главе республики, это снижение муниципального фильтра. Это самовыдвижение. Пока мы не продвинем эти самые главные законы, и э, у нас никогда не будет ничего хорошего. В закон о на, на народном хурале это изменение о том, чтобы хотя бы 50% парламента формировать по партийным спискам, а 50% по одномандатным. Если не будет одномандатников, не будет независимых людей... У нас ничего ожидать хорошего нельзя. Сегодня такие изменения происходят во многих парламентах. Я приводил примеры. Десятками сегодня каждый год э -э, меняют такие условия. Э -э, субъекты развиваются, а мы остаемся вот законсервированными, закорцованными благодаря вот такому спикеру и благодаря таким депутатам. Поэтому... И третье. Я был один, потихоньку Вокруг меня консолидировались здоровые силы, здоровые люди, и сегодня нас 8 депутатов, и нас голос уже слышен в парламенте. А представляете, если бы была половина депутатов таких, мы уже давно поменялись бы. И сегодня люди видят, что раньше же они не знали, что происходит в парламенте, да. вообще для чего существует парламент. А сегодня увидели люди, что в парламенте решаются самые главные задачи для Калмыкии. Принимаются законы, на основе которых возможно правильное и свободное развитие. И поэтому сегодня люди увидели картину изнутри и сделали вывод. Оказывается, нужно ходить на выборы. Оказывается, ну, но, но многие, многие, ну хотя бы обсуждают mm -hmm. уже, даже если не пришли к решению твердому, они уже обсуждают, что а, нам такие депутаты не нужны в Курале, надо других, и а за, дальше задается вопрос, а каких других, да? mm -hmm. а, а потом вопрос, а как их продвинуть? Yeah. Значит, нужно контролировать выборы, нужно выдвигать нормальных людей, и нужно, нам не нужна такая партия, нам не нужен Педро Сухинин, который продвигается большинством от «Единой России». Еще... И э, э, вот эта вот мысль, она все равно рождается во многих головах. Она отстаивается, она укрепляется. И я вижу этот процесс. Я даже вот подтверждаю, что сегодня нас 8 человек, и наш голос действительно вот раз за разом становится ощутимым в хурале. Да? Не зря же вот прошел, прошло голосование по Штыгашеву. С первого раза, когда я предлагал, его даже не включили в повестку. Mm -hmm. Потом через год Манжикова предложила, он вошел в повестку. И э, с четырьмя голосами против. Да? А mm -hmm. когда основное голосование, то единогласно. И Казачко был против внесения в повестку в первый раз и во второй раз. Вот национализм. Это прямое подтверждение его позиции. Человек это неблагодарный, который в Калмыкии поимел все самое лучшее, пребывал на лучших должностях, а, э, и таким образом, когда оскорбили калмыков, всех, потому что Штыгашев сказал, не было ни одной семьи, где не был бы предатель, хотя бы, хотя бы один предатель. Да, согласен. И э, вот э, почему первых два лица, казачко и хасиков, остались в полном молчании на эту тему. Это, я считаю, тоже преступление против нашего народа. Это э, не то, что даже не уважение, а преступление. Это полный игнор, который они продемонстрировали. На самом деле казачко... Ну да, казачко же еще когда вот мы отправляли делегацию, да, Максим Визу. Он же, я так понял, там что с, с ними консультировался, как, как, нас, как нашу делегацию не пустить, да? да? да. Но, но, ну, ну, это... это мы как догадки на, на да, нашу, да. но, да. но она так и подтверждается. Но, Сергей Ильич, вот вы, вы очень реально, вы очень прям часто, старательно всегда критикуете Казочку. Иногда складываются впечатления, да, и многие об этом пишут, то, что это определенное личное неприязнь. «Может, это так и есть?» нет. Говорят, вот, а может, он, он хочет на его место и хочет из-за этого на него так наезжать. Вот как, как на этот вопрос Не, а что, на, на его место я хочу, и ну, почему, почему нет? На первом же заседании я выдвигал свою кандидатуру, когда утверждали председателя, я выдвигал свою кандидатуру. О чем мне стесняться? А, то есть Поэтому... здравое желание? Об этом все знают с первого, с первого дня. Uh -huh. Почему? Я, я понимаю, что если мне не удалось занять позицию главы республики, то ну, вторая позначим, на самом деле первая по значимости должностью является должность председателя парламента. Я, да? я, согласен, я претендовал на эту должность открытой, и поэтому э, я, я, я не делаю скрытых движений каких-то, ударов из-за спины. Я говорю обо всем открыто, честно, и я считаю это порядочно, поэтому mm. мне стесняться нечего. Казачко мой личный враг. В каком плане? В том плане, что он наносит урон моему народу, моей республике. В этом плане он мой враг. И я непримирим в этом плане. И я ему в открытую, и в хурале, и один на один высказываю это. И пусть он знает, что мы не бесхребетные люди, мы не молчаливые рабы. Мы имеем собственное мнение и его высказываем. Конечно, я от этого страдаю, у меня большие проблемы связаны с этим. Потому что вы видите по действиям в хурале, вот... Спикер, правительство, глава и федеральные структуры, они между собой все связаны. Да. Они решают одну задачу и э, работают дружно, потому что как только мы подаем закон, его там со всякими э, мелкими замечаниями э, шлифуют и тормозят на всех уровнях. Когда мы делаем депутатский запрос в прокуратуру, она отдает нам отписки. Или Следственный комитет, или МВД. То есть это отписки, которые говорят, парень, свободен, ты никто. И раз за разом, я, например, первый год, полтора, я писал запросы в прокуратуру. Надеюсь, что а прокурор Тютюников в открытую мне при личном приеме говорит, а чего с это, это так забудет?" Чего вы бьетесь? Mm. Не будет этого. Какие ваши права нарушены? Да. Не то, что Поэтому в открытую уже просто блокируется движение депутатов. Они блокируются и с теми запросами, которые мы даже 8-9 депутатов подписываем. Мы пишем Генеральную прокуратуру, она отписывает обратно в Калмыцкую прокуратуру. То есть идет такой футбол, ни о чем фразы, ни о чем ответы которые просто говорят, отвяжитесь. И ну, человек, все... любой человек устает, конечно. Нет, все равно, я считаю то, что вот здесь там уже, когда пишут представители межфракционной группы, вы же помните, вы сами подписывали письмо, президенту два письма реакция пошла хорошая, и уже вот, я вот плавно перехожу в деятельности межфаксионной группы, да, вот как она создалась, вот как, как вы, вот вы же были свидетелем, вы там видели, там один из активных участников, это межполит партийной межфакционной группы. Вот у меня очень такой вопрос. Как вы отнеслись, отреагировали? Как вы прокомментируете на появление межфакционной группы, то есть фактически оппозиции, депутатов от партии Единой России? Согласен Славу Бакину и Ашлану Вазишку Сминова? Как вы сами отреагируете? Я недавно там где-то написал, что у меня такое чувство, как будто там в администрации нашего главы в республике сидит какой-то наш человек, он скрытный, и как бы, советует и подталкивает к таким поступкам и главу, и администрацию, которые просто уничтожают эту же саму администрацию и идут нам на навстречу, на руку как бы, обстоятельства, потому что таких ситуаций очень много. Да? Но с Бакиновой вопрос мог решить сам глава. Мало того, этот вопрос мог решить Казачков, как человек, давно работающий с ней. Они знали друг друга. И я об этом в Курале сказал. Анатолий Васильевич, это вы оттолкнули ее и под, подставили под удар главы. И то же самое и Нуров. Нуров всегда был договороспособен. Коммунистическая партия и вот ее лидеры всегда находили общий язык. И с Кирсановым, и с Орловым. И, ну, были какие-то такие мелкие конфликты, а в целом-то ситуация всегда была... Как сказать, такая тихая, сразу спокойная. Сразу. И провластные как бы, движения были налицо. А сегодня именно вот они, я же говорю, какой-то невидимый человек в администрации, он, он создал эту административную, вернее, межфракционную группу. Mm -hmm. вот. И нам удалось путем переговоров, разговоров, обмена мнениями действительно консолидироваться. И сегодня mm -hmm. ну, мы выглядим определенные. Силой, будем говорить. Не Адекватный, настолько, не настолько мощной. Системной силой. И я считаю, что это очень хорошее. Приезжал... Это вот один из результатов той системы, которую, да. вот я вначале сказал, сначала все выглядело так сумбурно. Моя деятельность в Хурале. А сегодня мы э, вот, вот эту картину по Хуралу четкую и ясную дали. И самый главный вывод из нее, что действительно, вот еще раз повторю, что люди... Многие поняли, что надо хурал создавать самим. И следующие выборы в народных хурал, они будут в каком 2023 году. 20. Я думаю, что они будут очень такими яркими, запоминающимися. Они очень много интереса, людей там проявится. И... Дай Бог, чтобы так было. Не прокомментируйте мне появление двух единоросов в межфункциональной группе. Они не сказали ничего. Как вы отреагируете? Для меня вывод такой. В «Единой России» тоже есть хорошие люди, которые действительно переживают за судьбу Хорошие люди везде есть. Вопрос только в их количестве. Я скажу, что количество для нашего народного курала оказалось довольно большим. Давай, это уже много. Два – это много, и если бы там один был, еще так непонятно, но и причем сегодняшней их позиции это становится так наглядным, что люди сегодня совсем другие, да? то есть те же люди, они поменяли свою точку зрения, но это похвально. Ну, как появились это, ну, я думаю, что это в большей степени толчок с той стороны и разочарование может быть человека в политике его партии потому что ну вы видите рейтинг единой россии во всей стране падает об этом говорят пишут везде и поэтому ну что тут я могу как еще комментировать раз рейтинг падает значит появится сегодня опросы проводят вы видите даже некоторых субъектах кпрф обходит единую россию вот партия там, новые люди уже там проявляют э, пози, э, показатели выше там выше ЛДПР, выше справедливой России. Поэтому ну, времена меняются, герои меняются. Ну вот про хурал еще один вопрос. Как она, да, что вы будете рассматривать? Главы два года не задают. Ну, нам же есть письмо... есть, есть, есть какие-нибудь подвижки в этом. Нам деле. же письмом ответили, когда мы будем рассматривать. Ну, подвижки Миш есть. Не шутим, позавчера ответили. Подвижки, перед, подвижки очитался, есть. Санал. Санал, подвижки есть. Вы же видели, вчера, позавчера вышло объявление о том, что публичные, публичные слушания. Публичные слушания а... Я на этих публичных слушаниях настаивал прямо ну, на одном из первых заседаний осенних. Каком году, там, в 2018 году я говорил, что пример приводил рядом в Ростовской области дают объявления о том, что публичные слушания бюджета происходят и так далее. Но сегодня хотя бы об исполнении бюджета слушания проводится публичные, это большой шаг. Я думаю, завтра и отчет будет. Ну, конечно, они ответили на письмо, но очень безграмотно, потому что мы же не говорим, а мы говорим об отчетах. За 2020 год ну, и 19, об отчетах за 2019 да, год. Да. А он, отчет за 2019 должен был состояться в 2020-м. 20, а 2020 год весь уже прошел, и отчета за 2019-й нету. Да. Сегодня они, они мотивируют тем, что у нас еще как бы год впереди. Да, можем в любое время года 2021 отчитаться за 2020. Но, с другой стороны, все понимают, что разумный человек скажет, что это не актуально. Год прошел, его уже забыли, почти проходит следующий. Ну, какой то отчет? Это так уже для галочки, для, на отвяжись. Ну, как закон Поэтому понятно. письмо это такое не очень грамотное, не очень культурное. Вот недавно и... меня обвинили, что я там некультурно сделал заметку по фото Хасикова и казачку. А, ну, об этом давайте в конце чуть поговорим, я тоже этот вопрос подготовил. Выборы Государственной Думы нас предстоящие выборы Государственной Думы. Первый вопрос. Собираетесь выдвигаться? Нет. Не собираетесь выдвинуться? я знаете, я же человек таких принципов да, собственных. Я никогда не мнил себя депутатом, не представлял и не хотел там, находиться в Госдуме. И поэтому, как сказать, мое поведение, вот многие, конечно, меня сегодня там укоряют в этом, что зачем, давай, выдвигайся, у тебя есть определенный рейтинг, у тебя есть узнаваемость там, и так далее. Пытаются привлечь меня какие-то партии, но я отказываюсь, потому что ну, не было у меня такой задачи никогда, не было желания, и я последователен в этом. Вот. Когда-то было желание там, стать главой республики, сегодня даже и оно тает, да, потому что я как разумный человек понимаю, что республика падает, и падать уже некуда, и завтра э, выправить ситуацию, но не сможет даже хоть любой человек, хоть там пять звезд в лбу. Время уходит, время уходит без, э, пощадно, как всегда. Но все равно нужно этим заниматься постепенно. А? Постепенно, постепенно, ну, постепенно, постепенно, но иногда вот, мы же видим, какие процессы происходят э, в нашей стране. Уже если чиновник, зампред правительства говорит об, о том, что надо объединять субъекты, так что это время может резко пройти. Ну, да. Если упразднят субъект, то уже э, другие вопросы все отпадут. То есть вы не выдвигаетесь, да? Следующего Я будет. не выдвигаюсь, но... но. Есть, тут все равно, как сказать, здравые силы должны выдвинуть своих кандидатов. Я имею в виду единый Есть... кандидат. Я хотел задать вопрос про единого кандидата. И вы сами на него переходите, так Не единый... не, не, о еди... не, о, не, не о едином кандидате, о том, что хотя бы один кандидат должен быть. Mm -hmm. я, я считаю, что у кандидатов должно быть не менее трех, mm -hmm. да? потому что. Есть опасность, что одного не пропустят, не зарегистрируют. Мы уже знаем, как это делать. Я, во всяком случае, четко знаю, как это делается. Поэтому не допустят просто к выборам. Поэтому нужно, я думаю, я считаю, что оппозиция, раз так ее называют, должна выдвигать не менее трех человек с запасом для того, чтобы иметь в результате хоть одного... Это вы про одномандатника говорите, да? Про одномандатников. Uh -huh. По партийным спискам шансов нет. В том числе для Единой России. Ну да, по количеству избирателей. там Я, я вот э, не, раз, не разбираюсь в этой системе, но я интуит... Вернее, так понимаю, что разумно. Э -э, по количеству жителей все это uh -huh. невозможно. Ну кто, на ваш взгляд, из э, нынешних представителей, как сказать, оппозиционного да, блока, ну, так нас называют, может ну, три кандидатуры назовите. Ну, ну, три, называют. я считаю, на мой взгляд, имеют определенный шанс и имеют, я считаю, моральное право выдвигаться. И это, я считаю, Бадмаев Валерий Антонович как старейший, вот, человек, один из активных гражданских деятелей Калмыкии, может быть самых активных, и на протяжении десятков лет Ванимали Валерий Антонович, как никто, он грамотный, юрист, будем говорить, публицист, и всегда имеет собственное мнение, его правильно и грамотно излагает. Понятно, это понятно многим. Ну, я думаю, это один из вот, таких ярких кандидатов. Второй это, я считаю, Савр Дакинов, mm -hmm. это человек более молодого поколения, тоже человек с активной гражданской позицией, с открытой гражданской позицией, и Арслан Кусминов. Вот, если они втроем надумают, то я буду рад, что эти люди. Выдвинулись, и мы будем поддерживать их всячески, вести работу для того, чтобы кто-то из них прошел в депутаты Госдумы. Если не будет, там будет меньше трех, то я выдвинусь, как сказать, в помощь группе, да? ну вот, то есть, выдвинусь только с той точки зрения, чтобы... Вот э, на выдвижении не получить баран. Да? Да, Побольше, чтобы вариантов э, зарегистрироваться было хотя ну, не менее, чем у двух человек. Mm -hmm. У трех еще лучше. Там уже в процессе можно перед... снимать кандидатуры, передавать голоса. Это уже дело техники. Ну, грамотно. Все, все об этом понимают, поэтому я и говорю открыто. Так, ну смотри, следующий вопрос. Вопрос о комитете поддержки Путина. Силар Александровна недавно возглавила его, приезжал к нам представитель Роман Игоревич Путин. Как вы прокомментируете данные обстоятельства и как то, что представители межфункциональной группы стали членами этого комитета? Ну, я вообще как бы никак не понимаю. Угу. Я к таким вещам отношусь ровно, и э, только лишь с той точки зрения, что, ну, поможет это нам, хорошо, не mm. поможет, не надо было, поэтому вот такое отношение у меня, я не там вот, не стучу себя в грудь и не там, двумя руками за, ну, и не против, Судя по тому, как если э, Савла Александровна стала председателем комитета в Калмыкии, ну это нам на руку. Очень хороший ответ. Что-то я тебя загнал какой-то. Нет, очень хороший ответ, правильно. Я тоже так думаю. Да? Мы же для Республики. Дело. Мы не идем против федеральной власти, да, мы же ничего не, не кричим. Мы здесь у себя в республике, дай, дайте нам разобраться. Если комитет будет еще одной площадкой, которая будет помогать для становления того активного гражданского общества и делать определенные там, бонусы да, получать от этого для республики, почему бы и нет? Абсолютно правильно. Я вот я за это, то, только с точки зрения интересов истинных интересов нашей республики. И, ну, слушай, ну, я думаю, мы с вами укладываемся в 40 там, 50 минут. И вот вопрос не, не недавно, ну, я думаю, что это опять же боты, фейк или кто-то недавно вы опубликовали пост в соцсетях, да как в Фейсбуке, так и в Инстаграме, где прокомментировали, на ваш взгляд, состояние, внешний вид главы республики Холмыкия и. Как и, и спикера парламента Анатолий Казачков при этом обозвал дьяволом. Я а, бы хотел, что чтобы это... вы прокомментировали. Просто этот пост, ну мы же отслеживаем, да, он да, вот такой, ну, срезонировал, везде, но срезонировал у, как бы, у представителей власти, вот этих фейковых ботов, ботуботов, как там их называют, которые лица своего не имеют, да не могут назваться. И стали расписывать писать. Ну, я думаю, это еще как, как определенные нападки, да, и у вас стали там замечания делать, так нельзя. Прокомментируете вот, вот, вот, да. <сорвит> Политики так не делают. Ну, это хайп. Не надо это сказать, описывать. Во-первых, я внешнего вида не описывал. Да, Я же не описывал, там какой костюм на них, какие ботинки, какой галстук, да? каких брендов. Я коснулся только выражения лиц. Одного и другого. И причем фотография сделана очень удачно. И в целом, вот я, как вот, когда человек ждет какого-то события, иногда судьба дарит. Да? Я все в прошлом году так посмотрел, в этом году. И думаю, а как же 9 мая отмечают наши два главных лица, два первых лица. И тут Тинатин. Большое ей спасибо за то, что она взяла интервью у Хасикова и сделала хорошие съемки. И когда я смотрел э, эту запись и те фотографии, которые были опубликованы, я пришел, я, наконец, сделал, э, как сказать, слить, э, сопоставил два события. Да? Это событие, связанное со Штыгашевым. Mm -hmm. Я уже вот вкратце говорил, да, когда мы вставили вопрос в Урале, оба раза Казачков был против постановки mm -hmm. вопроса по Штыгашеву на рассмотрение в Хурале. И он был... Он, это тот же Штыгашев, mm -hmm. только в Калмыкии. Mm -hmm. И Штыгашев вот глубоко оскорбил мой народ, оболгал. И я считаю, что эти два первых лица во всяком случае должны были первыми написать письмо главе республики Хакасия, тому же письмо в тот же парламент Хакасии о том, чтобы наказать... Штыгашева за такое высказывание. Да? И если бы Хурал Хакаси, парламент Хакасии, Верховный Совет и глава Хакасии не приняли бы должных мер, то они оба, и Хасиков, и Казачко, должны были обратиться в Госдуму и президенту России. Потому что не, не позволительно спикеру целой республики делать такие заключения, не знаю, на основанные на чем, ни на чем. А, вернее, в отношении целого народа. Да. В отношении целого народа, тем более героического народа. Да? И эти два лица позорно промолчали. Вот я бы понял, если бы Хасиков сделал бы провал, что-то у него не получилось бы в экономике, да? или там с этой локальной программой развития, или еще что-то не получилось бы да, там с, с той же засухой, с той же саранчой, но такой промах, когда он просто промолчал, когда оскорбляет весь народ, потому что он высказался, не было ни одной семьи, где было бы, не было бы предателя. И э, если бы он поступил вот так, как я говорю, если бы он оскорбился за свой народ, выступил бы в открытую, написал бы письма, потребовал бы наказания Штыгашева, я бы лично пришел бы к нему в кабинет и пожал бы ему руки. Mm, то есть бы, вот он бы все это бы... Он, он, он просто был бы действительно народным главой. Он же был народным главой. Не на до Вот он, да, он избрался как народный глава, потому что действительно многие э, бежали на выборы и стучали себе в грудь, что мы вот наш Бату. Да, он, судьба давала ему шанс еще раз из простой семьи, он спортсмен, он выдающийся чемпион, и мы за. Надоели там беловоротничковый? Я как бы понимал тоже людей. Ну, хотя понимал, что это неправильно. Но ладно, состоялось. А теперь вот э, у него был вот такой шанс со Штыгашевым. А вместо этого они разгоняют митинг, дают указания, который собрался на центральной площади. Ну, да. Привлекают пенсионеров. Да, выкинь. начали ад административное наказание. Э и это позорище. Я считаю, что первых два лица умолчали, мало того, еще пошли против, и против своего народа. И я считаю, что они никто сегодня в республике. И, и как вы и связываете их? Я связываю как. И эти два никто приходят на День Победы, надевают маски, улыбки, рукопожатия ветеранам поздравления лю людям с Днем Победы. Но ну как ты, если ты вчера не защитил, не защитился, Эх, защитил тех павших э, на войне э, наших земляков, геройских погибших, да? ты не защитил перед Штыгашевым, а потом стоишь, а потом стоишь и поздравляешь, и там э, венки возлагаешь. Э, я считаю, что это э, вот эти два факта для меня несопоставимы. И когда мне там кто-то пишет, что ты не политик, если ты говоришь а, там, о том, о сём, я говорю вот об этом, чтобы и хочу, вот сегодня хорошо ты задал вопрос, я отвечаю для того, чтобы люди поняли, что меня так сильно возмутило, и что я подчеркнул в этой фотографии. В одной, на одной фотографии, как всегда, вот почему там дьявола я говорю, Казачко э, с рисованным таким радостным лицом, и с обычными, вот до этого я посмотрел, он как всегда там пожимает, похлопает по плечу, э, это фальшивая дежурная улыбка, а на самом деле он националист, то, о чем я вначале сказал. Поэтому, э, а второе лицо э, Хасиков, лицо, конечно, озабоченное, э, хмурое и... Оно, ведь выражение лица, лица человека всегда говорит о внутреннем состоянии. О многом. О многом говорит. Посмотри в глаза, посмотри в лицо. Да? Поэтому я описывал лица, выражение лиц, но не описывал внешний вид, как люди говорят. Поэтому э, я ничего нового не открыл. Я посмотрел в лицо и написал их состояние. И, а в целом мой был пост именно вот для тех людей, не усколобых, а сказать, правильно думающих и рассуждающих, было понятно, что я на самом деле свел два факта. Ну, да, между слов, читать. Да, как, тут я же не могу там расписывать все это. Да? А теперь мне пришлось все это разложить для того, чтобы все понимали, что я имел в виду. Целую передачу, что снимать. А? Да. Целую передачу, Целую что снимать. <свят> <свят> ну ладно, качество, Ну, э Иногда надо давать пояснения. Да. Поэтому я считаю, что я тут без зазрения совести, э я рассуждаю о тех вещах, которые люди сами совершили. Не я же совершил. Ну, мне, например, да. Я согласен. Вот сейчас, вы сейчас отметили, чем найти то, что справилось короткая такая короткое, ну, интервью, задал вопросы, да. Мне понравилось то, что Хасиков довольно-таки уверенно ответил, и потом они начали расписывать то, что он готов к диалогу. И, пользуясь случаем, говорю, давайте придем к вам, Бату Сергеевич, если ваши там опричники пишут, что вы открытые, да, в любое время позовите, мы придем поговорим. Ну, слушай, а вот если вот так вот Хасиков сейчас позовет, скажет, ну вот всю до группу, всех, ну все, давайте, пора объединяться. Давайте в рамках республики делать вот на такой расклад, как вы смотрите. Да не позовет он никогда. Нет, если, например, пример позовет. А что, я, я не рассуждаю в таком сослагательном наклонении. То это не произойдет. По человеку мы видим, что для него нет уроков. Уже поздно. Он у него так вот. Кремль меня назначил, вы никто. Уже Все. И там, нам сыр воры жулик, украл целый район, это кстати, стандартная, стандартная фраза. Кстати, вот вы, ты про ботов сказал, да, действительно, я вижу, что опять к выборам боты наводнили ресурс, там там ресурсы их. Там их очень много, потому и что... Они активизировались, да. и э, ну, технология таких людей очень простая. Наоборот, реальных людей, которые... Думают о республике, беспокоятся за нее, работают ради республики и ради собственной семьи на этой земле, никуда не собираются уезжать. Они пытаются оболгать, унизить, в глазах людей уничтожить, для того, чтобы эти люди продвигают свое, извините, дерьмо вперед, а нормальных людей это двигают. Поэтому это технология она как бы во всем мире известна, ну что тут не понять. Просто наши почему-то ведутся на этих ботов, на их высказывания. Да ты лучше спроси у соседа, съезди там в соседний поселок, приедь в лесу, поговори. Мы в Калмыкии, мы все друг для друга открыты, и ты поймешь, кто это. Что за человек, о чем он думает, как живет, и ни для кого это не секрет. Вместо того, чтобы читать какие-то выдуманные истории. Да, бота очень много. Я недавно там, там проанализировал примерно человек 70 фейков. Ну, они yeah. делают свою работу, они разрушают вот это вот сознание, видение людей, до да? Тем более людей, которые так не сформировались и не особо там. Заняты, они настолько заняты своей работой, что не вникают в политику или в общественную жизнь. Они просто читают готовый материал и доверяются этому мнению. Да, — Слушай, вот один из заключительных вопросов. — уже вопрос, закончил. — Один из заключительных вопросов. Съезд в ряд калмыцкого народа, чего он угу. 29 мая назначили? Ваше мнение, комментарии? Нужен ли он, не нужен? Я знаю, вот, то, что он участвуете в комитете. Что он даст, для чего, почему? Нет, съезд, конечно, нужен. Если наше, наше, будем говорить, правительство, да, не может обратить к нам внимание, на нас, к нам в свое лицо и озаботиться нашими проблемами, услышать нас, да, и не может с нами обсудить их и вместе решать, то ведь э, завтра не, не скажешь, что там, почему на, ты, нам сыр, не пошел там в Бату, а как я пойду, да, он же глава, он пользуется правом там пригласить, э, погов... э, мы откликнемся, да, придем, но если не приглашает, то мы понимаем, он сегодня даже со своими подчиненными не разговаривает, насколько я знаю, с министрами, мы, они у него не бывают, поэтому, э, что мы будем ходить там, проситься. Тем более знаю, что не, не состоится этот прием. Вот Нуров, кстати, с ним разговаривал, Манжикова просилась неоднократно. То есть я же не говорю голословно, я говорю на примерах. Манжикова лично встречалась с ним в коридоре где-то и просилась на прием. Он обещал, но приема не состоялось. Поэтому точно так же Нуров встретился с ним на лестнице, сказал, он говорит, приму, ну... Не состоялась встреча, а прошло уже там, почти три года. Поэтому э, я думаю, что не, ну, не будет такого фантастического варианта. Я не вижу, что человек, когда человек день ото дня э, и меняется в лучшую сторону, да, то эти изменения видны. Мы же не, не, не глупые люди. Мы их мы видим и по телевизору, мы видим в интернете, э, мы видим его посты в Инстаграме. Они, они даже стилистически однотипные все. Они со временем даже не меняются. Поэтому о чем говорить? Нет роста, и э, я не замечаю его. И поэтому утвердительно говорю, не будет такого, чтобы он межфракционную группу пригласил к себе. Про, про, про, съезд. про съезд. Про съезд. Я считаю, что съезд нужен, конечно. Я же говорю, если правительство не решает наши проблемы, тогда народ должен сам взяться за эти проблемы и вынудить правительство повернуться лицом к себе. Вынудить просто, поставить в условиях, когда надо считаться с народом, надо считаться с его лидерами, формальными, неформальными. Да? И э, я думаю, что, конечно, в этих условиях это э, фантастично выглядит. Я не такой, не дурак, там конченые, да? я понимаю, что сегодня считаться с народом никто не хочет. На любом уровне. Народ это никто для власти. И наши попытки выглядят смешными. Вот. Но тем не менее происходит там Хабаровск, произошла Москва, когда люди вышли, когда терпение их заканчивается, и когда есть герои, Среди нас, да, которые могут прямо выступить и сказать, и это хорошо, общество не должно быть затурканным. И э, я считаю, что съезд калмыцкого народа он назрел давно, но я боюсь, что э, его нам, как и в прошлый раз, э, не дадут провести, заблокирует и э, изолирует, может быть, даже определенных людей для того, чтобы этот съезд не прошел. Я не витаю в облаках, я считаю это реально. Вот. При том настрое, которое есть в республике, он абсолютно неконструктивный, и абсолютно не демократичный. Про демократию мы уже должны забыть. Вот. И, к сожалению. Может быть, я так категорично выражаюсь, как многие говорят. — Пессимистично. — Нет, не, не пессимистично. Если бы я был пессимист, я бы сегодня не пришел бы на твое интервью. — Да, и не отвечал реалист, на, на вопросы так, как я отвечаю. Да? Мои ответы уже тянут на 10 лет, на 10 лет поэтому э, ты говоришь, я пессимист. Я не пессимист. — Спасибо, Леонид Викторович. В заключение... — Я реалист. — Вот, я говорю, что вы пожелаете нашим подписчикам? Давно да не были интервью. Вот мы вот только начали. А кстати, хотел бы Чемида пригласить, но опять же говорю, вроде договорились с ним. Написал сообщение молчит. Вот, Единая Россия. Рыж, вот, вот, в заключение, что вы пожелали вот именно сегодня нашим подписчикам, жителям нашей республики. Ну вот я думаю, что мои пожелания они проистекают из, вот, из нашей с тобой беседы. Да? Я говорил о том о том, об этом, из которых нужно вот, делать вывод, да? как должна наша республика жить, какой у нее должен быть глава, какой спикер, какой парламент, какие депутаты. И сегодня это делают люди. Не зря же вот сегодня даже в, вот, по госдуме, ну просто на самом деле идет паника, она а на российском уровне заметна, она заметна у нас в республике, да, слишком много усилий тратит власть для того, чтобы э -э презентовать своих кандидатов, и она беспокоится, и это говорит о том, что у нас есть шансы все-таки, шансы для того, это чтобы… Это огромный шанс. М? Именно в Калмыкии у нас огромный шанс в данной ситуации, да? Нет, огромные шансы. я имею в виду в целом по сказать, оздоровлению обстановки, да? Я не говорю о выборах, поэтому ты же мне задал вопрос, у -у -у. что пожелаешь. Я пожелаю, чтобы мы научились, наконец, выделять главное, отметать второстепенное, не знаю, совершенно незначащие. То есть вы должны анализировать факты, события, а не какие-то слухи. Я вот пожелал бы, чтобы больше было в этом плане аналитики, здравой аналитики. И во всяком случае, в каждом селе, в каждом районе есть люди, которые умеют рассуждать, умеют анализировать. Надо прислушиваться таким людям, надо этих лидеров выдвигать, надо их продвигать в главы республики. Я пожелаю, чтобы нам не насаждали таких крыловых. Вот сегодня ты очень правильно заметился нам, что как можно в здании администрации Черноземельского РМО проводить собрание какой-то коммерческой структуры, да? и при этом сидят все официальные лица, лица да, да. да, они преподносят, что это э, как бы беспокойство там за э, крупное предприятие кал калмыцкое. Да? А на самом деле, когда мы ставили вопрос, я лично ставил, о том, что 1,6 миллиарда калм, этот, бывшая калм нефта Евросибойл не выплатил, и это признано судом Москвы, налоговая инспекция была заявителем э, иска, и, ну и что, прошло два с лишним года, никто не выплатил ни копейки по этому решению, и, и, и не выплатит. И вот эти игры с Евросибойлом, с этим заводом, они, они понятны. И когда власть у себя в кабинетах проводит такие совещания, конечно, это, на, это нарушение закона, прямого, прямое нарушение закона. И это демонстрация того, что власть участвует в этих разборках. Хотя как бы, можно было сделать, сделать по-другому, более умно, грамотно. Вот. А почему они молчали, когда нефтевозы ходили здесь уже? два с половиной года иск, вернее, решение суда есть, Верховного суда России, да? или Москва, Москвы, Москвы, решение московского суда, два с половиной года мы говорили об этом в Хурале, что ходят столько-то нефтевозов в том-то направлении, везут на нефть на переработку, идет черная распродажа нашего черного золота. И что? А сейчас проявили, когда там уже пошли группировка на группировку, разборки, и кто-то должен, кто-то захотел ну, выступить случаем. арбитром. Да? пользу случаем. В случаем. Поэтому и в итоге вы желаете. Я пожелаю, вот я еще раз говорю: чтобы мы. Вот те же факты, да, чтобы они э, своевременно решались, чтобы их слушала власть, э, своевременно реагировала, принимала правильные решения, на благо общества, да? э, почему мы там депутаты должны биться за такие вещи, когда достаточно одного письма, и власть должна реагировать. А мы в открытую выступаем, под запись и то не реагирует. Поэтому я пожелаю, чтобы у нас обстановка, самое главное, в республике оздоровелась. На пользу всем. Спасибо, Наталья Власти в том числе. Спасибо вам тоже. До свидания, дорогие друзья.